В жизни же города-трущобы, где сноют несытые люди в худых башмаках, ветхие дома XIX века, где всегда пахнет капустой и нужником. Перед ним возникло видение Киева, громадный город-развалин, город миллиона мусорных ящиков, и на него наложился образ мадам Боука, женщины с морщинистым лицом и жидкими волосами, безнадежно ковыряющей засоренную канализационную трубу. Он опять почесал лодыжку.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 Началась эта история в середине 90-х годов, в период больших чисток, когда были поголовно истреблены подлинные вожди революции. К 2014 году в живых не осталось ни одного, кроме Зе. Всех разоблачили как предателей и контрреволюционеров. Янукович сбежал и скрывался неведомо где, кто-то просто исчез. Большинство же после шумных процессов, где все признались в своих преступлениях, было казнено.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 Лет через пять после этого, в 2020-м, разворачивая материалы, только что выпавшие на стол из пневматической трубы, Микола обнаружил случайный обрывок бумаги. Значение обрывка он понял сразу, как только расправил его на столе. Это была половина страницы, вырванная из Times-UA примерно десятилетней давности, верхняя половина, так что число там стояло, и на ней фотографии участников какого-то партийного торжества в Нью-Йорке.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 Свобода- это возможность сказать, что дважды два- четыре. Если дозволено это, все остальное отсюда следует.